Приветствую, друзья! Вы на канале Михаила Пачаева. И здесь я говорю про тренажер Правила и про комплектующий данному тренажер. Сегодня я расскажу про наши манжеты для Правила. И это видео будет называться Вы приобрели комплект манжет? С чего следует начать? Расскажу, во-первых, из чего состоит наш комплект манжет. Вот это ноги. Это манжеты для ног, это манжеты для рук, вот такие. И здесь еще идут две дополнительные подкладки к рукам, мягкие. Если у вас намокнут одни подкладки, вы быстро можете сменить на другие и продолжить тренировку не останавливаясь. Если у вас идет сразу несколько человек, вот у нас синие манжеты, и черный комплект манжет сейчас это манжеты, которые я завтра буду отправлять что нужно сделать манжеты для ног одеваются в принципе легко так же как манжеты для рук мы заворачиваем и вставляем обычно здесь зажим такой гамовский крепление так подворачиваем и вставляем. Ничего сложного нет. На любых рюкзаках это ну, взрослый человек, любой свет успайцы. Все сделали, подготовили. Перед тренировкой. То есть это можно сделать непосредственно перед самой тренировкой. И вот здесь у нас получается две петли. Поменяли, если здесь продавится манжета, вы можете ее перевернуть и заниматься снова, То есть это не тянуть сюда, да, тянется под стопой. То есть нога сюда страдается. Видео у меня есть, как одевать манжеты на ноги. Поэтому здесь сегодня я про это говорить не буду. Вот так как закрепляется манжета на ноги. Так подворачивается одна под другую и затягивается. Но тянется не наверх, а тянется вот сюда. Про это тоже я в своих видео говорил. Перед тем, как заказывать манжеты, посмотрите обязательно мои видео. И тоже перед тем, как одевать манжеты, тоже посмотрите видео. Несколько видеороликов посмотрите. В принципе, ничего сложного нет. Я даже сделал видео, как одевать манжеты на тонкое запястье. Дополнительно мы еще делаем три крепления кладем крепления вот здесь вот вы их можете увидеть они снимаются и убираются если что-то вдруг у вас поломается крепление вы можете его а, либо сами поменять либо отнести к швейе она вам это заменит так, это я сделал теперь что делаем с руками с руками процесс немножечко подольше то есть так как манжета новая нужно чтобы она обрела форму вам нужно ее скрутить вот так вот в рулончик. так вот скрутить ее. И положить. Пусть она обретет форму. На ночь, допустим. Вы получили манжеты, не торопитесь сегодня заниматься. Скрутите ее, положите, пусть ночью она у вас полежит. Она приобретет форму и будет уже округлой формы. Потом вы одеваете. Вот так вот одеваете. Сначала также вдеваем крепление стропу, в три крепления одеваем. Об этом тоже есть подробное, подробное, подробное видео. Все, прямо я очень, очень много видео записывал про то, как одевать манжеты. Люди бывают, что говорят, у меня манжета. Слетают с руки. Я говорю, ну, значит, ты неправильно одеваешь. Скидываю видео. Ну да, действительно, не так одевал. Вот. И вот здесь вот я одеваю сам. То есть я вот этим, ну, вот этой рукой придерживаю, вот это натягиваю и поджимаю. Потом немножко затягиваю И до конца уже. И до конца уже затягиваем. Все. Если здесь требуется, внутренняя подкладка снимается, поднимается выше, либо ниже, поднимаем, опускается. Все, если надо. Но затягиваем Дальше. Все. И держите палочку. Не держитесь за палочку, а просто держите палочку в руке. Тогда за счет того, что у вас... Кулак жар У вас рука отсюда не выскользнет Невозможно отсюда вытащить руку Все И дальше можно подзатянуть Все Очень крепко Невозможно отсюда вырваться Все Вот здесь даже, даже палец сюда не пролезет То есть отсюда вырваться невозможно и вот такие манжеты постепенно они вот это место продавливается вы можете переворачивать их и они обретают форму, они становятся более мягкие вот такие надежные манжеты стропа, можете одевать на две стропы, можете одевать на три стропы, можно проворачивать можно вообще палочку убирать без палочки заниматься поворачивает руку так, так то есть они э, лояльные, можно сказать, манжеты то есть ты можешь заниматься на них по-разному Чувствую, что да, это тебе здесь на ты просто эту стропу не одеваешь пользуешься вот этими двумя стропами и все на мой взгляд, очень очень надежные манжеты кто занимается на лебедке это очень хорошо подходит просто если ты у вас быстрый сброс. Есть э, люди, кто занимается по системе быстрого сброса. У кого-то 100 килограммов на точку, 150 килограммов на конечность, им они не подходят. То есть там просто бойлок вот наматывается и все, по-другому там ничто не, вы, не выдержит. Вылетает, все разлетается просто. Это, это не для этого. То есть если у вас э, правило на лебедке, либо у вас плавное нагружение идет, нагрузка, то есть, когда вы накидываете не сразу, у вас автоматически 100-150 килограммов а когда у вас там 20 килограммов потом вы еще добавили по десятку, еще, еще, еще, еще, и постепенно вот у вас накидывается вес. Вам эти манжеты подойдут. На этом все. Если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.